Мы сейчас приехали в Land of Леггинс. У нас будет где-то 2 часа 45 минут на то, чтобы погулять, покататься. А челлег будет также шоу либо дельфинов, либо, ну, в общем, каких-то морских животных. Сейчас нам раздадут браслеты. И благодаря вот этим браслетам мы сможем пользоваться абсолютно то есть, любыми вот этими вот -то аттракционами. Вот, если ни разу здесь не были, как я, я здесь, кстати, ни разу не была. Вот, рекомендую вам сюда приехать обязательно, посмотреть. Смотрите, это вот карта получается вот этого места. То есть, смотрите, что где находится. Так... Идем прямо. Танчики различные. Как нам сказал гид, то есть все напитки и вся еда, которую вы здесь будете брать, это все уже за доплату. Но вот этот вот абонемент входит только вот эти вот аттракционы. Входят. Даже как-то немножко непривычно <смех> вот это все наблюдать в Турции. Ну, потому что я, как правило, привыкла, что в Турцию приезжаем. Все время пляжный отдых. А это больше ощущение, как будто вот, как когда мы были в Дубае с Сережей. Такое вот ощущение, что где-то там находишься, в Арабских Эмиратах. сейчас вот такие вот браслеты. Сейчас прикладываем их к датчику. Датчик вещит мы проходим. Так, не работает что ли? Вот да. Ну, я прошла. Одной рукой неудобно просто. Вот. Прошли на территорию парка. Кстати, вот там впереди санитарная комната, если вам потребуется, когда будете здесь отдыхать. Вот стадион дефинарий. Скоро там будет шоу проходить, пол третьего. Пингвинчики плавают. Так классно. Ну-ка, не убегай, не убегай, не убегай. Куда ну, попал от меня? Я вот сейчас пришла на шоу дельфинов. Честно говоря, даже не знала, что в Белике оно есть были, Серёжа, в прошлом году в Алании. Ездили отдельно. Ну, тут, конечно, бассейн для дельфинчиков небольшой, потому что все таки это территория отеля. А когда мы ездили в Анталию, там уже непосредственно большой дельфинарик. И бассейн на самом деле, в большей Цена до эту за фотографию за контакт с дети 160 лет. Очень понравилось Сейчас пойду посмотрю, какие аттракционы есть в этом парке ну, Круто тут вообще, прям, очень круто Если сейчас не сезон, вообще там отлично просто Представляете, что здесь летом бывает, когда еще аквапарк работает вообще, Супер просто, очень просто Обязательно будете в Турции отдыхать, приезжайте в Event Ой, нет, я вот туда точно не полезу Я боюсь высоты И скорости такой боюсь Ну, прикольно вообще вообще просто рай не только для детей но и для взрослых и детские аттракционы и взрослые аттракционы вообще просто очень огромное множество всевозможных развлечений кафе ресторанчиков так что приезжайте сюда хотела сейчас вот на этом аттракционе прокатиться и себя на видео снять Но запретили вход туда с камерой, с фотоаппаратом Они видео записывают и такое видео стоит, по-моему, 50 лир Поэтому я не пошла в следующий раз как-нибудь сюда приедем, когда вместе с Серегой будем. Я буду, например, кататься, а он меня будет на видео снимать, на нашу камеру. Ну что, я вернулась снова в детство. Нигде стараюсь не пропускать такие конкурсы. Оплатила вот, получается, две игры. Одну с уточками, в у суточек, а в другой вот стрелять по шарикам. Посмотрим сейчас, попаду куда-то или нет, выловлю что-то или нет. Bunca bunca güç Bir şey okudu <gülüyor> Çekelim mi? Bir <gülüyor> Bir Вот, тут я должна попасть этими. И э, они лопнуть, да, должны. Так, значит, получается, тут пять попыток. <связывая> мазила. <связывая> Опять мазила. Фью. Так, две. Опять мазила. <связывая> <связывая> Три. <связывая> Надо же, хоть один сбила, и то прогресс. Возила. Ай, я могу. Теперь пузыри пускать. Ой, блин, детский сад, штаны на лямках. Че, буду, где мыльные пузыри теперь пускай ходить? Ой, блин. Вообще. Короче, отдала 20 лир за мыльные пузыри. Это радость, как у ребенка.